Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран, говорится в сообщении. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке, отмечается в сообщении. Пресс-служба информирует, что были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений.